Шалом, привет! В этом видео давайте разберемся, как подготовиться к новому учебному году. Какие слова вам понадобятся, как называются предметы школьные в школе в Израиле, как вообще все устроено. В израильскую школу детки идут с 6 лет. Все обучение продолжается 12 лет. Первые 6 лет это бет и суди начальная школа, потом идет... Средняя школа – это Хатива-Бейнаем, это 7-8-9 классы. И старшая школа э, – Тихон, это 10-11-12 классы. В зряцких школах принята единая форма одежды. Это вот такие вот простые футболки без каких-то принтов. И на футболке обычно именно на, вот, допустим, свечер, может быть, да, вот такая вот, э, печатают эмблему школы. То есть у каждой школы своя эмблема, можно купить любых цветных футболок, и там, где их покупаешь, обычно делают вот эту наклеечку э, с названием школы. То есть всех деток, вот они могут приходить в разных цветных, то есть цвета любые могут быть у футболок, но вот эмблема должна быть вашей школы. Также учебники да, выдают в школе по-разному, бывает в начальных классах дают их просто э, целиком, начиная вот с, третьего, с, чет... с третьего кита Гимель и четвертого кита Далит классов, учебники уже нужно возвращать обратно. Стараться за ними следить, обклеивать их прозрачной пленочкой, чтобы они были максимально целыми к концу года. А, тетрадки. не в Израиле вот часто вот такого формата, опять И не бывают в линейку. Махберет Шуот. Для английского языка отдельные тетрадки, потому что да, они открываются обычным, привычным способом. И вот такая вот линовка тут. И Махберет Хешбон. Это обычная тетрадочка в клеточку. Вот. Более подробно про список покупок к новому учебному году У меня есть статья на блоге, вы можете посмотреть в инфобоксе Там есть это описание Но сейчас я приглашаю вас посмотреть видео дальше И записать для себя слова, которые вам могут пригодиться В связи со школьным учебным годом Микхоль, кисточка своима, цвета, краски Крия, чтение Ктива письмо Хинух Гуфани физкультура Математика Математика Химия Химия Физика Физика Атифа обложка для тетради Махбегет Тетрадь. Кальмара, пенал. Эт – ручка. И парон, карандаш. Бейцефер Ясуди, начальная школа. Хативат Бенай, средние классы. Бейцефер Тихон, старшие классы. Шиур, урок. Шиурей байт домашнее задание. Сефер – книга. Море – учитель. Тальмид – ученик. Еда – знания. Дикдук – грамматика. Спасибо, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам было полезно и интересно, что вы какие-то для себя пометки сделали, выделили, выписали, э, послушали, как звучат эти слова. Повторяйте и помогайте вашим детям учиться в школе. Успешного вам учебного года! И загляните в инфобокс. Там есть интересные и полезные для вас материалы по ивриту. С вами была Виктория Раз и Школа Иврита Иврика. Пока!